ощущение, что как бы меня там ждали, потому что как только я представила себе райха в куполе, да, у меня голову, голову сразу охватило жаром, то есть голова топала <с> у меня, да, вот, да, я спросила, что мне делать со своим организмом, чтобы восстановить энергию, чтобы она у меня не утекала, потому что как-то <с> не восполняется, уходит вот на что, э, да. Э, что мне было, как бы, э, ну не сразу, конечно, через какое-то время вначале я почувствовала э, седьмой чакры давления, потом очень сильно заработала шестая чакра, прямо такое, пульсирование было, э, да, ну что, какой ответ можно получить от ученика Фрейда, э, хороший, здоровый секс, да, потом значит было сказано найти свою целостность, вот, когда я попросила им на пароль явки, ну, хотя бы знать, когда это все будет, и с кем. Вот, там была тишина, конечно, что-то там пробивалось, но, как бы, ничего мне не было сказано. Вот, так что, вот так вот, я там посидела еще одно время, меня голову отпустило, я поняла, что я, как бы, нахожусь одном. Он сказал все, что он хотел, и ушел. Я его благодарила.